Привет-привет, дружище! С тобой, как всегда, Резак, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт на версии 1.12.2 на сборке Feed the Beast Stone Block 2. Что что мы сделали в прошлой серии? Мы начали, в принципе, осваиваться в этом подземном мире и выполнять квесты, уготованные книжки. книжке, но... Я забыл, друзья. Я забыл, что за них еще дают награды. Давайте же быстренько их получим. Что-то нам тут понадавали. Что это такое? А, ну, собственно, ничего такого суперполезного. полезного Ring. Не знаю, пока не знаю. Потом будем смотреть. На сегодняшнюю серию я так подумал. Наша задача сперва сделать, получается, глину. Затем Crucible. Ну, это... Вещь, которая позволит нам получать из булыжника лаву. И посетить шахтерское измерение. Знаете, что это за место вообще? И как в него попасть? Тут на сборочке этой все так устроено, что вот мы должны копать либо в самый низ мира, до уровня 0, либо в самый верх до 255. И тогда мы попадаем в другие измерения. Тут их несколько. То есть тут нет обычного ада. Тут нет обычного эндер мира. Вместо этого есть определенные измерения. Но насколько я понял, ад вообще там как-то сложно создается. До этого мы еще дойдем. Вот, что я предлагаю сейчас сделать. Мы посмотрим, как крафтятся те или иные вещи по квесту. Так, вот Crucible. Давайте ее забукмарчим. Далее нам нужна глина. Глину я знаю, как сделать. И нам нужен необожженный тигель. Да, вот таким вот образом Значит понадобятся кости А где у нас кости берутся, вы знаете, нет? Костная мука Давайте посмотрим Ага Так, костная мука Ну, собственно, из костей, понятно И из пыли Нужна сетка, усиленная кремнием Ммм Итак, теперь мы должны снять вот эти вот сеточки И проапгрейдить их с помощью нашего любимого кремня Отлично Точно так же потом они апгрейдятся вроде как еще и до железного уровня Может быть даже дальше Теперь нам нужно добыть немного пыли Пыли у нас есть уже, 4 штуки, но вряд ли нам этого хватит, чтобы добыть достаточно костной муки Вот теперь мы берем добытую пыль и кладем ее в верстачок, чтобы в дальнейшем объединить в компрессу типа ну сжатую пыль, да. И мы не зря крафтили именно вот это сито. Мы берем пыль, только не так, как я сейчас это сделал. Вот черт, мы ее теперь не добудем? Итак, мы получили пыль, которую объединили в сжатую путем соединения 9 пылей в одну, да? Да. Теперь мы берем и просеиваем эту пыль вот в этом сите. Нам начнут выпадать различные осколочки всяких ресурсов, из которых в дальнейшем можно уже собрать вполне себе такие годные вещи, которые переплавишь и получишь слитки того или иного ресурса. Так, что у нас из пыли? 6 костной муки. Ну, на первое время, может, и хватит. А почему у этого сита нет звуков? Непорядок. М -м ну, ладно. В общем-то, вот что мы получили. С одного лишь просеивания. В дальнейшем все будет автоматически происходить, но сейчас все так. Хорошо, давайте срубим наши деревья. Бум, бум, бум. И крюком... Есть. Все, мы все собрали и у меня очень большие проблемы. Я могу умереть в любой момент. Это, конечно, печально все, но нет, у нас есть еще немножко яблока и. А как же я мог про тебя забыть, дорогой? М -м -м, как же вкусно. Нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, давайте двигаемся по квестам. Первое. Окрусь был. Его мы разместим здесь Черт, надо деревья вырастить Было, зачем я их все срубил Тут особая механика И сейчас я вам ее покажу То есть тут надо собрать листву Каким-нибудь образом Я думаю, наверное, с помощью каких-нибудь ножниц Из дерева, может из камня Не знаю пока Давайте попробуем из дерева сделать ножницы Как-нибудь так Нет? О, есть, отлично Собираем листву Неплохо Теперь загружаем ее сюда И у нас начинает появляться вода Прекрасно С помощью воды мы уже, ну, сможем гораздо больше сделать А где нам глину взять? А, нужно в эти бочки Загружать, получается, что нужно загружать? Пыль Зря я потратил всю пыль сейчас Ладно, ладно, ладно Нам, кстати, может еще и не хватить, на самом-то деле Того, что мы добыли вот так мы установим. Из саженцев вроде как тоже можно, наверное, делать это дело, но не знаю. Проверять пока не хочу. Что, что, что? Квест выполнен. Глина. Даст в крусе был полный водой, наполненный водой, да? Хорошо. Сейчас вода у нас делается. Бесконечный источник пока мы позволить себе не можем, у нас нет глины. Но мы сейчас должны добыть еще и пыль. Все, пыль добыта. А, собственно, ребят, я у вас не спросил одну важную вещь одну очень очень важную для меня вещь что вы думаете по поводу звука с моего микрофона я очень очень сильно запариваюсь по этому поводу у меня микрофон ну очень дешевый мой студийный к сожалению сломался вот я надеюсь что вам ну хоть как-то можно слушать то что я записываю я искренне в это верю напишите пожалуйста в комментариях спасибо большое так Далее, ну давайте, переделалось, переделалось, переделалось. Все, у нас есть глина. Снова загрузим эти бочки. Все, пусть они нам там производят что-нибудь. Все, у нас есть 16 глина. Сколько нам надо на Он 7 И костная мука. Ага, и костной муки у нас, конечно же, не хватает. Прекрасно. Давайте сделаем что ли. Да, два блока и просеем. Может быть, нам повезет и выпадет костная мука. Да, нам очень сильно повезло Получаем фарфоровую глину Выкладываем ее буквой У И вот у нас есть необожженный тигель Который нужно засунуть в печку Надеюсь нам хватит этого Как только мы выполним квест с обожженным тигелем Мы начнем подготовку к вылазке наверх На самом деле у этого мира нет верха Тут все, один сплошной низ Тем не менее, наверх нам нужно Давайте расположим его где-нибудь здесь Наш готовый тигель Ммм, покелов нет, жаль А вот у нас есть каменный Все, теперь мы загрузим сюда булыжник Который добудем из нашего с вами только что появившегося коридора и у нас будет первая лава. Зачем она нужна, вы спросите? Да я сам пока не знаю. Но это совершенно точно понадобится в дальнейшем. Давайте дырку закроем. Землю нечаянно спахал. Вот. Так, что, что нам нужно вообще, чтобы подняться на большую высоту? 255. Нам нужна куча лестниц. Давайте прямо сейчас сделаем... Кучу лестниц Если я помню конечно как они крафтятся А я нифига не помню 36 А на какой мы высоте сейчас 90 То есть это нам нужно будет 150 Короче, 155 и 10 165 угу. Что ж Кто-то сейчас будет расти дерево Да, на самом деле нам на этой сборке предстоит очень много гринда. и Я даже не знаю. Напишите в комментариях, мне стоит использовать ускорение, как я это делаю сейчас на монтаже. Или лучше просто пропускать эти моменты. Кажется, столько лестниц нам должно хватить. Ну, по крайней мере, на первое время. Теперь сделаем кирок. И, я думаю, можно уже отправляться на исследование новых территорий. Где у нас будет подъем наверх? Я даже не знаю. Нам, наверное, нужно сделать его где-нибудь с краешку. Ну, давайте, что ли, здесь вот прям начнем копать. Оу. Я вспомнил, что забыл одну очень важную вещь. Ну как же я без него? Ну куда же я без Torch placer Давайте копать! Черт, наверное, эта вся серия будет просто в перемотке 10 x Не знаю, насколько это будет оправдано, но придется так делать. же это много времени заняло Вот только посмотрите ни конца ни края обалдеть а мы уже прямо у цели 248 высота сейчас нас по идее телепортирует тот самый новый мир давайте поднимем лестницу до самого самого бедрока и а вот и невидимый блок. Дорогие друзья, мы только что с вами попали в майнинговый мир. Здесь нам предстоит самим копать пещеры и добывать ресурсы. Вот уже, например, железо. Видите? То есть теперь мы хотя бы, хотя бы сможем без всяких просеиваний тысячи лет гринда получать, ну, какие-то первые ресурсы. Отлично, нам нужно теперь попасть как-нибудь домой, вот в чем еще проблемка Давайте сделаем что-нибудь вроде... Отлично, а ну-ка проверим Не телепортирует. ну ладно Воу, вот это здесь ускорили движение по лестницам Это сейчас без всякой перемотки, ребят Было страшно. О, скин пропал. Какая досада. Что ж, похоже, я переоценил наши потребности в кирках. Да, сильно так переоценил. Лава там уже сделалась. О, да, у нас уже есть лава. Отлично. Сейчас я переплавлю. А, дерево! Переплавлю нам железки. Ух ты, 8 штук! Ничего себе! Давайте немного железа сделаем. И первое, что нам понадобится из этого материала, сделанное, это, собственно говоря, ведро. Куда сейчас без ведра? Так, наверное, под ресурсы этот сундучок определим. Надо уже будет бочки крафтить, я думаю, да, под булыжник. И начинать заниматься автоматизацией. На данном этапе мы уже можем пойти сейчас на фарме ресов и заняться автоматизацией нашего производства. Все, как я и обещал. В третьей серии мы уже начнем делать механизмы. Не абы какие, а те, которые будут приносить нам стабильно ресурсы на протяжении долгого-долгого времени. Ну, а с вами был Резак. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи. Всем пока.